Приветствую на моем канале, меня зовут Елена и сегодня я вам покажу, как вы можете вывести свои заработанные деньги из кошелька TronLink, обменять их на платформе BestChange и вывести на свои карточки. Итак, для того, чтобы сделать обмен, вам необходимо зайти в мониторинг обменников BestChange, ссылочка на него будет внизу под видео. У вас должен быть открыт ваш кошелек TronLink и мы можем выполнить простые действия, через короткое время денежки будут у вас на ваших карточках. Итак, кабинет TronLink или кошелек TronLink это Tron-система и мы будем выводить USDT TRC-20. Если мы перейдем в обменник, то увидим с левой стороны кнопочку ⁇ Отдадите ⁇ И вот здесь различные валюты, которые вы можете обменять. Когда переходим, доходим до USDT, то видим USDT Omni, USDT ERC20, ESDT TRC20 и ESDT BEP20. Из всех этих валют мы выбираем Tether TRC20 USDT. Если вы отправите USDT Teser, через какую-то другую сеть, то вы просто потеряете ваши деньги. Будьте очень внимательны при отправке своих денег и используйте именно ту сеть, которая вам нужна. Если вы работаете с трон кошельков, то вы используете TRC20. Итак, я перехожу на платформу Change, выбираю тезер TRC20 Выбираю карту, на которую я хочу отправить. Я буду вводить на российские рубли. Так, здесь вот очень большой перечень, да, поэтому я сейчас сделаю вот сюда внизу нажимаете сократить. И здесь будут только самые популярные валюты, которые используются для обмена. Еще хочу заострить ваше внимание, что с трон кошелька, с трон вы можете вывести либо троны, соответственно здесь выбираете троны, либо выводите вводите USDT Tether. Ну, во всяком случае, наша компания Cayman Club и Inside Turbo 4 работают с тронами и с USDT Tether. Итак, выбираем Tether TRC20, выбираем Банк, какой вы хотите. Вы можете выбрать любую карту, какая у вас есть. Даже можете их сравнить. Я наберу «Альфа-банк». Рекомендую пользоваться калькулятором. Очень удобно. Нажимаете «Калькулятор». Пишите либо отдать, либо сколько вам нужно получить. Ну, обычно, когда мы меняем деньги на рубли, либо на, на доллары, у кого какая валюта, вы просто вот здесь пишите, сколько хотите вывести. Я хочу вывести 550 долларов 550 долларов и рассчитать. Вот здесь мы видим все обменники, которые нам позволят сделать этот обмен. Те, которые горят поярче, те готовы обменять эту сумму. Те, которые бледные, по каким-то причинам не могут выполнить вашу транзакцию. Итак, если я вывожу на Альфа-карту, то он мне даст 40 тысяч 243. Давайте выберу Тиньков. Разные банки дают разные курсы. И вы Просто выбираете, куда вам выгоднее. Так, 40 тысяч 350 более выгодный курс дает Тиньков. Поэтому все, кто работает в интернете, я вам рекомендую заказать себе карточку Тиньков не очень выгодный. И если мы пользуемся обменниками BestChange, то они дают практически всегда более выгодный обмен. Ссылочка на Тиньков для заказа Тиньков по выгодному ему тарифу, вы можете тоже найти внизу под видео. И давайте посмотрим еще Сбербанк, что нам даст. 550... 40 350 ну в принципе тоже неплохой курс я буду делать на тинькофф обмен выбираете самый высокий курс переходите по ссылке обязательно проверяйте что вы зашли именно на тот сайт Bestchange. если вы перейдете по ссылочке которая внизу то вас перенесет именно туда куда надо не используйте разные сайты похожие зеркальные иначе можете потерять свои деньги здесь пишем Тезер ТРЦ 20, менять будем 550, 40 350, видите, как быстро работает поддержка, спасибо, мне ничего не нужно, все понятно. Далее курс 7336, но вот с утра я меняла денежки, был чуть побольше, но ничего страшного, нажимаем обменять. Внимательно читайте все инструкции, что предлагается, Внимание, данная операция проводится в автоматическом режиме. Гарантированный срок выполнения до 12 часов с момента зачисления USDT. В редких случаях может занимать больше. Платежи со смарт-контракта запрещены. Так, 550, еще раз проверяем, тезер ТРЦ 20, сумма 550, теньков 40 350, вот здесь вписываем номер карты. Указывайте ваш email, указывайте ваш телефон, внимательно проверьте введенные данные, подтвердить. Далее, оплатите заявку до окончания этого времени, то есть 30 минут времени вам дается на оплату. И всегда внимательно читайте инструкцию к оплате. Номер заявки, дата создания, принято, ожидается оплата. Совершите перевод 550 USDT на вот этот адрес, Отправьте точную сумму, которая указана в заявке. Далее нажмите кнопку «Я оплатил» и ожидайте обработки. Уважаемые клиенты, вы должны понимать, некорректно оформленная заявка может быть причиной длительных задержек выплаты по ней. Копируйте точно этот адрес, «Копировать». Переходите в ваш TronLink кошелек, нажимаете «USDT», Нажимаете «Send», «Resaving Account», вставляете скопированный аккаунт. Проверяете первые 4 символа и последние 4 символа «КХНЦ». КХНЦ. Пишите точную сумму, сумму, которая указана в заявке – 550 USDT. И отправляете «Send». Проверяете «Accept». Все, транзакция отправлена. Далее переходите в обменник и нажимаете «Я оплатил». Вы уверены, что оплатили заявку? Ок. Можете перейти в вашу электронную почту, и вам обязательно отч -э, придет отчет. Вот 550 тезер, 40386. Вот на такой-то счет. Вот по этой ссылочке вы можете проверить вашу заявку. Оплачено пользователем. И теперь ждем, когда деньги придут на счет. Обновила страничку. Так, статус заявки выплачивается на вашу карту. Так, ожидаем. Ну вот, прошло чуть больше часа. Я захожу в свой кабинет онлайн банка и вижу, что денежки уже пришли. Все отлично работает. Вот так вот просто вы можете обменивать свои заработанные деньги и выводить ваши фиатные рубли тенге доллары ну то есть та валюта которая вам нравится единственное что могу вас э, еще проконсультировать, так это то, что выбирайте обменники, где побольше транзакций. Где мало транзакций, это может занимать чуть больше времени. Где больше транзакций, как правило, все проходит очень быстро. И также читайте отзывы. На этом я завершаю свое видео. Если вы еще не в моей команде, если вы еще не зарабатываете, все ссылки находятся внизу под видео. Регистрируйтесь, заходите в мои чаты, получайте больше информации, задавайте вопросы с удовольствием. Каждого проконсультирую и вместе с вами мы выберем именно вашу стратегию, чтобы вы наконец уже начали зарабатывать. На этом все. Желаю всем нам хорошего профита. Всем пока!